Едем мы, едем с горки на горку, Скоро положим зубы на полку, Скоро увидим чей-то конец, Так обещал нам божий отец. едем наедем да на пене колоду нам обещали рай и свободу только не виден дороги конец как обещал нам вождь и отец Едем мы, едем, порва и ухабам, Рая обещали здесь детям и бабам, Только встречали мы лошадь и свинец. Так повелил наш вождь и отец. Едем мы, едем с горки на горку и доедаем последнюю корку. В рай нас не пустят мечтам всем конец, хрен нам поставить отец. Едем мы, едем все дни все ночи Этим вождям мы ведь верили очень Каждый украл все, что мог, и конец Вновь наебал нас вождь и отец Едем мы, едем сквозь дальние дали, Нас в лагерях и в тюрьмах и Скоро наступит эпохи конец, Так объяснил нам вождь и отец. Мы воевали, а бабы рожали, чтоб вас кормить, мы здесь все задолжали Только не виден проблема, конец, Как же достал нас уж и отец.